18 мая скважина номер один. Сколько до сюда километров от нас? 140. 140. На улице жара, пол десятого. А сколько метров эти скважины у вас? 8-9, да? Но ну, это рабочая труба, она может быть не, не, не до конца опущена просто, может быть. Ага, ага. Вот раз кагидль стоит. А вон та старая скважина, да? Давно бурили наверное, советские времена еще. Вот. А, то есть не ваши. Понял, понял. Ага. Сейчас посмотрим, как вода со скважины идет. а чья машина стоит? Понятно. А, 10 минут она, да? 10 минут качает? вот мы сейчас свой насос поставим. Да там вода кончается. что насос ставить? Я понимаю, что вода кончается. Но наш насос будет получше качать. Так, 18 мая. Набираем воду. Александр лупит бетон. Смотри, какой, а? Александр лупит бетон. Вот, а может песок. есть... каждой скважине так продолбили мы вот здесь там мы сняли внизу бетон и там оказался еще одна скважина он под бетоном было так не вижу видно вон да вон. покажи пальцем чтобы было видно где скважина да, да, да вот и там какие-то электрические провода уходили вниз давай витрой роман сейчас а, а скважина была заглушена вот этим вот чопиком вот этим вот он уже сгнил под бетоном лучше там клад был блин а не чопик ладно руим дальше Раз, два, три. вот три скважины, скважины да шважины? нет, Лер, нет еще, наверное надо, чтобы хватало, прям напрямую через забор <смех> бинта не залили размешали старую скважину посередине вбили так, чопик вот в эту, вот, которая в лунке оказалась так, Нельцань, я вам шумну а. так, первая труба зашла Опа. Насос БЦ. Опасный насос. Вот Александр дует, <свят> <свят>, чтобы воду оттуда выгнать. <свят> Анна Федоровна, а вы у каких соседей спрашивали, что 9 метров, вы сказали у них? А, у них 9 метров, да? Процесс идет. Процесс идет. А. Процесс идет. 7,50 вот, как раз до зеркала почти дошли, и вода вся ушла. Тихо-тихо, дай сниму. О, водичка вся ушла. Так, Анна Федоровна. Я отлично. Хорошо. Давайте, знаете, как вам? Сними. Мне не 18 мая. Скважина за 140 километров от дома. Попытка номер два. Перешли в теплицу бурить. Такая теплица здесь. Замечательная. А начало было положено вот здесь. Фух. Вот здесь. вот. Здесь я Три скважины Этому дому около 60 лет И мы предположили, что Каждая скважина проработала по 20 лет Как раз получилось 60 Вон раз скважина 20 лет Вот два под бетоном была 40 лет И вот три на исходе 20 лет 60 получается от скважина только начала схватываться То есть сейчас на видео я показывал Включаешь в розетку Вода идет секунд может 5-6, кончается, выключаешь с розетки, секунд 10 проходит, включаешь, опять она столько же идет. И такими чередами, такими промежутками накачали воду. Вот 200 литров накачали. В принципе, вода в ней есть в скважине, но она подзаилилась, начинает подзаиливаться, и уровень падает, то есть насос не успевает, насос... Уровень, уровень падает, и насос прекращает качать. Вот работяга наш. кто ты говорил, что он не будет работать. Вихрь. Все работает, все хорошо. Кому на Руси жить хорошо? Так, рассада, все дела. Заполняем лунки водой, приступаем к бурению. даже Джем! 18 мая, скважина номер один, вторая попытка. Выключай. Бурим в теплице. Выключай, выключай скважину номер один. Прессованный песок идет. яйцань Сань, вырубайте! Так, вырубаем. Дядя Ром тоже вырубай. Скважина получилась 15 метров. Прокачиваем чистой водой за пределы теплицы все это выкачиваем bc уже пошла светленькая водичка сейчас будем прокачивать компрессором первый запуск до воды 850 вот пытаемся Что закачать Закачала со второго раза, но напор будет небольшой. А покажи так, наш напор бедут. Ага. Скачает ну, вот, Аджиэска 125 с 8,5 метров. Зеркало. На нераскачанной скважине. Скорее всего, фильтр еще не весь обжала. Потому что песок был прессованный. Вот идут пузырики. Вчера мне кто писал, поменяли три насоса, все с пузырями качаются. Подсос воздуха происходит. Еще раз говорю, так качает насос на абиссинской скважине с пузырьками. Когда шланг черный, пузырьков не видно. Если поставить шланг прозрачный, к их будет видно? выкопать, чтобы Насосу легче было, ну, туда, ниже. Вода будет хорошо. Зеркало большое, вода мутная идет, долго мутная будет идти. Когда зеркало близко, приток хороший, она махом прям светлеет на глазах. Как зеркало большое, все, процессы все замедляются. Но самое главное, что вода есть. Жила очень хорошая, мощная, но и песочек прессованный. Вот, и зеркало большое, соответственно. Сейчас даже, может, динамика еще вниз слегка подупала хотя на абиссинской скважине говорят что динамики нету то есть нечему падать самой то динамики нету понятно что падать нечему но иссякает сама сам сам поток воды иссекает ну короче кто понял тот понял вот такие делишки не отключать нужна вода открыли Также она давит, давление хорошее, смотрите. Он готов. Надо будет копануть метр с копейками. Ну да, давайте мы еще копануть. Она и так вот, она еще раскачивается, будет сильнее, но, но в принципе, если их устроить, можно и не копать. Вот, смотрите, видите, вот. Она вам на, до конца огорода продавит. Вот. Все, вот, Скважина пробурена. Кстати, насос лево нормально качает с таким зеркалом. Напор неплохой. Ну, качает, качает. Какой сегодня? 18-е? 18-е сегодня? Или 13 Или 13-е? 18 мая, скважина номер 2, 21 метр, Абиссинская игла, воды, моря. Как это можно наблюдать по выбросу компрессором Аэрлифт? Аэрлифт! Три метра. Первый запуск. Халаброд, тут 6 метров ни у кого нет до зеркала. Не лесковый, здесь Что ж тогда так, так долго? А, ну это 80-ка, ты это долго поднимаешь. Ну он 48 литров в минуту, и у него 800 ватт. Я понял. Я привык, что это как будто, как будто наш стоит, думаю. Не, он, допустим, если старый... Ты так долго, так надо, да? Да, да, да. Сейчас он должен поднять. Идет воздух, воздух идет? Не, а ты опусти его вон в этот... Воду, воду, воду, воду. Вон вода. В ага. край, ага. О, булькатит Идет, значит поднимает. поднимает, ага. Булькатит значит поднимает. Поднимает. Воздух выкидывает, а воду поднимает. Не закачала, перегретый, скорее всего, поставили свой. Роман, воды там нет, как вы Где? Где воды нет? Ну там, в плазме. Навряд ли. Компрессором выкидывал хорошо. Ну вот, ну тут mm. Вот тут вот, нормально качает. Сейчас, лети на 14 ключ. На 14 ключ. Знаете, mm. какой набор у тебя? Да. Yeah. Yeah. Но мы сейчас разберем, или его не сделаете, да? Я тебя сниму, ты в магазин сегодня они тебе дадут другие, и всё. Понял? Скважина 21 метр, 13 мая, вторая скважина по счету Ну давай, я тебя сфоткаю, подожди, возьми еще раз Сначала вбок, подожди, красотища Так, давай